Дорогие друзья! С вами сервис умного автострахования, Супер ОСАГО Сегодня разберем работу официального сервиса Российского Союза автостраховщиков который называется ЕГАРАН. E RCA декларирует что это сервис, где любой человек которому не смогли по якобы техническим причинам оформить ОСАГО, а мы знаем, что просто в наглую отказали страховые компании на своих сайтах. Сможет гарантированно сделать полис Осаго под контролем Российского союза автостраховщиков? Сделать ценный подарок вам поможет госстрах. Мне что-то подсказывает, что у нас не. А так ли это? Да, конечно же, не так. Основатели и участники Российского союза автостраховщиков – это все те же страховые компании. Основная цель всех наших автостаховщиков это извлечение прибыли. ОСАГО это обязательный документ, его должен иметь любой участник движения на дороге и по закону любая страховая компания обязана оформить полис ОСАГО без права отказать. Но наши страховщики плевали на этот закон они с радостью делают ОСАГО для тех, кого они считают прибыльным клиентом и нагло под любыми предлогами посылают подальше тех, кого они считают не сегментом. У нас стоит сегодня задача сделать полис ОСАГО на экскаватор без ограничения по водителям. Для любой страховой компании это очень нежелательный клиент, такому отказывают подчастую везде, страховая премия копеечная, а риск страховой попасть на выплату большой. Наш клиент до того, как обратился к нам, за две недели обошел офисы всех страховых компаний, а также все интернет-сервисы и всех брокеров по оформлению ОСАГО. В офисах страховых для нашего клиента не нашлось ни одного бланка полиса, а в интернет-сервисах везде возник якобы технический сбой при оформлении, клиент в конце концов потеряв всякую надежду, техника простаивает по причине отсутствия ОСАГО и приносит убытки, обратился к нам. друзья. Если у вас аналогичная проблема, у вас спецтехника, автобус, грузовик, такси или просто КБМ выше единицы и страховые не хотят делать вам полис, смело обращайтесь к нам, адрес нашего сайта в описании видео, мы поможем даже в самом сложном случае, мы не боимся самых трудных задач засучили рукава и взялись оформить этот почти безнадежный осаго, переходим на сайт e сюда попасть можно несколькими способами, но это уже тема для отдельного видео. Система e-Garant встречает нас крайне недоброжелательно, они уже знают зачем мы пришли и какой мы нежелательный для них страхователь, все данные по нашему полису e получил при переходе. Сервис e уже на первом этапе виснет выдает нам табличку, что сервер не смог выполнить запрос и предлагает перейти на главную страницу, если вы перейдете как они хотят, то просто попадете на главную страницу сайта RSA и весь процесс оформления ОСАГО для вас закончится, чего в принципе сервис е гарант от нас и добивается, но мы на его провокации не подаемся. Итак, наконец мы прорвались на этап выбора гарантированного страховщика, выбор на самом деле так себе, в основном все страховые, которые постоянно тут висят с лимитами вам в наглую откажут в итоге, а если вы с чем-то не согласны, то вам предлагают жаловаться на них сюда же, в РСА, то есть, пчелам жаловаться на мед, смешно, из всего, что есть выбираем страх. не лучший вариант, конечно, но других нет. Дальше все снова висит, мы терпеливо ждем. Друзья, если у вас был опыт оформления полиса ОСАГО через Е-Гарант удачный или неудачный, поделитесь напишите о нем в комментариях под этим видео. Соглашаемся с условиями и нажимаем «Зарегистрироваться». Заполняем номер телефона и пароль, который мы получили по СМС. Вот сейчас очень тонкий момент, мы должны успеть нажать кнопку «Проверить данные» за 2 минуты. Но как мы видим, сервис гарант e висит и не позволяет нам ничего нажать, а лимит времени утекает в правом верхнем углу, если мы не успеем, то все, до свидания. Полис вам оформить не удалось, у обычных пользователей, которые все-таки прорвались на этот этап, в 90% случаев так и случится. гарант e просто провисит 2 минуты, а потом скажет вам, что закончился лимит времени. Отличная работа с сервиса гарантированного оформления полиса ОСАГО, не правда ли? Есть некоторые нюансы и секреты работы с ЕГАРАНТ, при этом ситуация постоянно меняется. Мы все их вредоносные фишки узнаем даже раньше, чем они их внедрили, поэтому мы в отличие от обычных пользователей все-таки пробиваем ЕГАРАНТ и оформляем любые полисы. Хотите также? Мы обучаем наших страховых агентов всем секретам, вы сможете оформлять для ваших клиентов любой не сегмент присоединяйтесь к нам, ссылку на соответствующую страницу нашего сайта найдете в описании. Мы попали на следующий шаг этого увлекательного квеста, здесь естественно страховая компания сообщает нам что представленные от нас данные не соответствуют тому что они видят в системе АИС ОСАГО, мы знаем что это наглая ложь, все у них соответствует. На эту технику ранее уже был полис ОСАГО, все они видят, но в Росгострах очень не хотят оформлять нам этот ОСАГО, поэтому сопротивляются как могут. Мы загружаем копии документов на экскаватор нашего клиента, копии должны быть правильно подготовлены, иначе страховая со стопроцентной вероятностью напишет, что ваши документы не прошли проверку и полис они вам не оформят, но мы им такого шанса не дадим. На этом этапе тоже есть несколько секретов. Они очень хотят отказать нам в оформлении ОСАГО, но ничего у них не выйдет. Копии загружены, но Е-Гарант висит и просто не реагирует на кнопку Отправить документы. Нам упорно выдают табличку что сервер не смог выполнить запрос и предлагают вернуться на главную страницу с целью чтобы мы отстали от этой уважаемой организации, не мучили их своими глупостями и не мешали им зарабатывать деньги. Но мы знаем как бороться с этими товарищами, применив некоторые фишки мы все-таки попадаем на следующий уровень и видим что наши документы на проверке. Ожидаем окончания проверки, на это у страховой компании есть 20 минут. Видим, что проверка прошла успешно, на другой ответ у компании Росгострах и Е-гаранта шансов не было, копии документов мы подготовили правильные. Теперь у нас есть 5 минут, чтобы перейти на оплату полиса но eGarant просто висит и не дает нам возможности нажать на кнопку оплатить. На этом этапе часто бывает так, что сервис eGarant висит все 5 минут, а потом пользователю, который чудом прошел все предыдущие круги ада, этот чудесный сервис пишет, что истекло время и оформить полис у вас не получилось. Но мы им такого шанса не дадим. Даже после нажатия кнопки оплаты e гарант продолжает висеть, а время, отведенное нам на переход утекает. Появляется еще одна кнопка оплатить, вдруг мы все-таки передумаем и освободим компанию Росгострах от полиса ОСАГО, который они очень не хотят делать. Далее появляется еще одна табличка на которой нам предлагают уйти со страницы или остаться при этом пугая нас что если мы уйдем то вся введенная нами информация может не сохраниться. Это единственный случай за время всего оформления, когда нужно соглашаться уйти со страницы, если вы нажмете остаться то уже никогда не сможете оплатить этот полис и я гарант все-таки на последнем этапе вас победит. И вот мы наконец на последнем этапе, Осталось только оплатить полис ОСАГО, который мы буквально пробили через все препоны системы ЕГАРант. E на оплату у нас есть всего 15 минут. Мы копируем и отправляем ссылку на оплату нашему клиенту, который ее с нетерпением ждет. На странице оплаты никаких зависаний и препятствий нет, оплату обеспечивает банк и ему глубоко плевать на страдания страховой компании, которой приходится продавать такой невыгодный для нее полис ОСАГО, банку выгодно, чтобы оплата прошла. Здесь все работает четко. Клиент написал нам что оплатил полис по ссылке, мы обновляем страницу оплаты, попадаем снова в систему e-Garanta и видим подтверждение что оплата прошла. Далее заходим в ту электронную почту, которую мы использовали для оформления этого ОСАГО, видим что уже пришло подтверждение выдачи полиса. Ждем когда на почту придет сформированный пакет документов в формате PDF. Обновляем почту и видим, что полис и весь остальной пакет документов пришел, сохраняем документы и отправляем их нашему счастливому клиенту, который теперь спокойно сможет работать на своем экскаваторе и не волноваться более по поводу ОСАГА. Теперь наш любимый клиент может делать даже так. конечно это шутка и так делать нельзя, ну или если только в самых крайних случаях. Мы можем проверить наличие нашего нового полиса на официальном сайте РСА, это процесс быстрый и несложный. Выбираем проверку по реквизитам транспортного средства и вводим в специальное поле ВИН нашей техники. Нажимаем поиск и видим, что наш полис ОСАГО уже присутствует в базерса. Сохраняем полученные результаты в файл pdf и отправляем нашему клиенту. Друзья, как вы наверное уже сами поняли, оформление полиса ОСАГО на сайте ЕГАРант e под контролем РСА похоже скорее на сложную онлайн игру с множеством ловушек и подводных камней. Мы учим наших страховых агентов как правильно играть в эту игру и выигрывать, хотите иметь современную профессию,